Чтобы понимать масштабы государственной программы поддержки семей, имеющих детей, загляните на следующую цифру. Велик соблазн превратить обязательства государства в живые деньги. Финансовые трудности вынуждают принимать недлинновидные решения. Этим часто и пользуются мошенники, которые убеждают вас, что получится обмануть пенсионный фонд. 453 тысячи рублей – это немалая сумма, чтобы легкомысленно ее потерять. Поэтому рассказываем вам о самых популярных способах обналичивания материнский капитал, за который вы обязательно расплатитесь в суде. А, оговоримся сразу. Не будем рассматривать мошенничество с материнскими капиталами, когда речь идет о незаконном получении сертификата, таком, например, как подделка свидетельства о рождении. 9 из 10 семей используют сертификат на материнский капитал, чтобы улучшить жилищные условия. Поэтому подробно рассмотрим случай незаконной обналички именно в этой сфере. Если нет такой цели, как изучить подробно статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, называется мошенничество, в качестве подсудимого, распоряжайтесь сертификатом законными способами. Один из самых популярных способов надуть пенсионный фонд, это купить за бесценок вот, вот такую, вот, непригодную для проживания и недвижимость. Действительно, законодательство не оговаривает, в каком именно районе, области, городах и весях вы приобретаете квадратные метры, Главное, чтобы по бумагам вы увеличили жилищную площадь соответственно условия проживания. Технически так и происходит. С одной оговоркой, если захочет, да, если захочет. Ведь по бумагам на деле вы действительно приобрели за 40 тысяч рублей вот такой вот дом мечты. И закон в этом случае вас защищать не будет. Нижегородский кредитный союз тщательно проверяет каждую сделку и каждого заемщика. Это дает нам гарантию, что пенсионный фонд одобрит нам сделку и ваш займ погасит с помощью материнского капитала. При выборе недвижимости ориентируйтесь на процент износа. Износ квартиры не должен превышать 60%, износ частного дома не должен превышать 50%. Соответственно, исходя из данных показателей, пенсионный фонд одобряет нам 100% сделок. Суть этого мошенничества такова, изначально продавец продает собственное жилье своему подельнику фиктивно, потом фиктивно же этот подельник перепродает жилье другому подельнику, и в конечном итоге проданное жилье приобретается изначальным продавцом, получается замкнутый круг. У себя же купил. Любой желающий может заказать выпуску из ЕГРН. Данная выписка стоит 400 рублей, заказать ее можно в FC или Росреестре. Данная выписка поможет вам просмотреть историю сделок с выбранной вами недвижимостью, посмотреть всех ее бывших владельцев, соответственно, в данном ряду будете и вы. Да, прокуратура тоже будет просматривать историю жилья, и соответственно, данные схемы раскрываются очень легко. Владелец сертификатно приобретает жилье, и жилищные условия улучшены, но после пытается перепродать. В этой схеме хорошо все, кроме одного момента. Забыли выделить доли всем членам семьи, а без выделения долей органы опеки обязательно зададут вам вопросы. В этом случае органы опеки выступают защитниками интереса ваших детей, поэтому просто так, без их согласия, продать жилье не получится. Продажа купленной на материнский капитал недвижимости теоретически возможны, но в каждом случае все решается индивидуально из согласия органов опеки. Знаете, после погашения займа и снятия обременения с недвижимости, по закону в течение шести месяцев вы обязаны выделить долю всем участникам сделки, супругу и детям. Долю можно выделить произвольно. Четкий размер выделяемой доли законом не оговорен. Задавайте вопросы по материнскому капиталу в онлайн-чате. В группах Нижегородского кредитного союза в соцсетях комиссию по кредиту оставляйте заявку онлайн не ждите три года если использовать материнский капитал возможно уже сегодня.